Вот, ребят, сегодня катаем Весту э, Спорт. Э, э, на ней что, из изменений? Это выхлоп, у тебя же ставка стоит, да, вместо э, катика? Или нет у тебя? Заводская. А, ну да, завод, ну, заводская, то есть заводской кат стоит, Единственное, только что помененное, это ресивер впускной, тм специально изготавливался под нее, заказывали красненького цвета, но я попозже его покажу, потому что сейчас на данный момент мы откатываем объемную эффективность мотора, так как она изменилась относительно стандартной, потому что ресивер совершенно другой, и, соответственно, для этого, в общем-то, и выкатываем все это дело. Выкатываем, соответственно, все это при помощи Куджидая. Ну, опять же, я Решату уже сто раз говорил, что выпускаешь ты какую-то обнову, ты хотя бы проверь это все дело, потому что начали кататься этим новым логером, выкатываем, и потом этот лог уже не открыть в обработчике, как в самом Куджидае. Ну, то есть получается что у нас все на смарку вообще ушло поставил значит старую версию логера он логирует старая же версия его открывает логера ну то есть не логера а обработчика но э, там нету м 86 i чтобы вот под дат все это отстроить приходится конвертировать в старом обработчике все это в в CSV формат и потом уже из CSV открывать в новом. То есть, ну, такая дичь какая-то вообще ужасная, она уже запарила это. Я не так часто э, при помощи QGDA это делаю, но просто обидно, когда ты катаешься, потом вроде бы как обновление есть, ты начинаешь открывать, а по факту у тебя не, ничего не открывается. Просто в пустую потраченное время и покатушки с бензином ну это ладно, отложим это да Потом, по крайней мере, выход есть Выкатываем сейчас на кольцевой дороге Ну, я думаю, потом по городу надо будет кататься обязательно Беру, Да Все эти логи соберем, обработаем и запишем То есть основная задача сейчас объемная эффективность там Вычислить и прописать все это дело Чтобы прошивка правильно работала уже с этой правильной объемной эффективности смесь у нас попадала четко. Даже без использования там коррекции по датчику кислорода. Ну и как и обещал, попозже сниму все под капотом, расскажу, что и как. И да, ресивер ставили ребята с Автоген Моторс. Стоит он в принципе уже у тебя где-то ну не По-моему нет, пару не недель. Ну да, где-то так приблизительно. То есть владелец ездил как бы на ресивере, но не корректировали ничего. Просто катался. Ну, тоже, тоже результат был, как бы, даже просто от ресивера. Она стала легче набирать, как-то ну особенно вот на большой скорости, и гораздо увереннее набирать. Ну, тут получается даже не скорость, большая оборота. Просто ну, как-то ей легче было то ли воздуха больше стало приходить. То ли ну, именно так и происходит. Да. Потому что то, что я сейчас вижу, стандартный этот ресивер X-Reевский, который там стоит на 1,8. На Весте. Он где-то, по-моему, после 5 начинал сдуваться уже. То есть у него до 5 в 5 был пик, а потом такое резкое падение туда вниз шло. А на ТМ-рейсе, по идее, этого не должно быть, потому что, ну, я сейчас еще и не смотрел, но, по крайней мере, я вижу, что у нас дополнение чуть ли не 600 кубов. На, на, грубо говоря, сейчас 6, 540, 500 где-то 540 на 7000 оборотов может чуть поменьше но это опять предварительные данные но там было гораздо меньше у меня жалко что нету логов я может быть потом какую-нибудь машину стандартную прям найду сниму логи на стандартный Гранти спорт Фу, Гранти, вести спорт и чтобы для сравнения именно было пон пон ну, понимание насколько выросло все это дело но она все равно явно выросла это точно там, если даже идет падение уже к 7000, то это уже распредвалы. Сейчас, я говорю, что еще потом будем ковырять, но это уже позже, не сегодня, еще в фазорегулятор как таковой будем выставлять его тоже. Ну, чуть попозже я, соответственно, сниму еще, подключусь и покажу. Вот все катаемся по каду. Едет вроде очень бодренько, так относительно нормально, относительно столько я думаю гораздо лучше. Даже какие-то закусываются наверное, с нами непонятные люди, хотя мы как бы не пытаемся мы просто настраиваем. Ну, сейчас выйдем, я думаю в город и покатаемся по городу, потому что нам необходимо как раз городские вот эта часть вот, зона оборотов малые нажатия и малый оборот. Так как бы все вроде бы отлично. Обещать, а не ну, нормально, да. В принципе, он как бы и рассчитан 95-й. Но поправка смотрю, местами там э, уходит так прилично у нас малых оборотах, на, на средних да, точнее, она сильно отличается от э, е, ну, единицы, то есть множители растет сильно, причем там на 12-14%, а то бывает и даже и на 20%. сегодня хоть еще сухо, хоть нормально, а то бывает выйдешь и дождина, либо еще что-то не настроить, ничего долго. Ну, едет на самом деле очень бодро, то есть у нее такая появилась эластичность очень приличная, то есть он практически со средних оборотов, там где валы начинают работать и тащит прямо до отсечки до самой, то есть нет вот этого как э, на X-Ray ресивере вот этого провала после 5500 ну, там э, наполнение конечно немного падает но это реально немного потому что в пике у нас сейчас наполнение где-то порядка на 4505 тысяч оборотов около э, 600 миллиграмм на цикл а падает э, к скотичке, до 540 x-ray там варилась прям вообще куда-то непонятно в пропасть все это дело нет, скорость 140 Третья, она ну, и даже уже по мерам чувствуем что как бы все духи вжимает Но при этом то есть она именно едешь она вжатая и так продолжает то есть нет вот этого как бы такого орущего мотора и не едущего без момента, а именно момент постоянный. Там может быть мощность не сильно и выросла, но момент реально вырос. Как бы. а Едете вы как раз -таки на моменте, а не на мощности. И так все вообще нормально выкатывается. Реальные изменения как бы есть и приличные. Соответственно, Логи обработаем, и будет видно. Я потом постараюсь графики вам выкинуть. Единственное, я говорю, что сравнить не с чем. Потому что у меня от стоковой и Sport нет логов, как таковых я не выкатываю. Но прилично как бы отличается, судя по тому, что мы откатываем от стандартных калибровок. Тут с аж бывает и 620 миллиграмм на цикл. Ну разгон такой приличный. Классные тормозилки. Там же, по-моему, Мегановская что-то ну, стоит. Типа, или да, ну, да, что то что ступица у них от Мегана. А... Но ну, я думаю, что и тормозилки, наверное, от нее ну, же. Может, даже оно да, не Меган, но хотя бы больше, из того, что больше, и оно лучше схватывает. Ну, эффективнее, Эффективность, да, больше. Эффективность получше, да. Ну, и устойчивая, на самом деле, на... Такой скорости она как бы совершенно нормально рулится, то есть стоит да. на дороге идеально. Да, мы на летней резине сейчас, то есть уже не зима. Соответствии... Да, а Контакт-спорт как так называется. Ну да, что там и как. Ну, плюс колеса тяжелые, опять же, не забывайте, они стандартные. Тут же диаметр какой у них? 17. А? 17. 17? Ну да, 17. И плюс они, литье, они тяжеленные. Была боковочка какая-то нормальная. Я да, думаю, на что... Легче было бы ему разгоняться но в принципе народ какие-то там ставит я смотрел именно под эту ступицу есть нормальные десу десули да вот тут четко на, вот на, мо, на средних оборотах и малых педалях прям чуть ли не 20 процентов отличия по наполнению У нас тут кат ремонтируют, точнее его не ремонтируют, а расширяют. Рекорды упал. Ну вот. Ну сейчас выйдем в город, я тут снимать особо нечего. Там еще поснимаем, соответственно, потом в конце еще покажу, что и как под капотом. что надо перчатки одевать так что еще поснимаю в городе ну вот ребят уже катаемся по городу сейчас конкретно выехали ближе к центру чтобы нам перекрыть вот эти все значения по малым дросселям и малым оборотам то есть чтобы более четко все было но в принципе подрывается она очень неплохо в городе так прям нормально едет Единственное, только сейчас, как обычно, смесь 14-7 к одному, потому что по узкой лямде мы все это катаем, ну, датчику кислорода точнее, а не лямде. И, и поехали, так, я думаю, туда к Петропаловке и дальше туда прямо так ворванем. Если там, по-моему, есть... А, хрен там нету, тогда не прямо тогда. Ну, поехали... Поехали-то налево в центр туда, к Ярскому как бы подрывается все хорошо но надо не забывать что у нас э, смесь 14 7 а ускор насосы ну доп топлива не брызгается при ускорении и смеси на высоких оборотах они ну и нагрузках тоже везде 14 7 есть, э, когда мы выкатаем э, данную эту объемную эффективность то соответственно смеси и все остальное мы включим обратно я думаю поедет она еще бодрее э, после обработки всего этого, плюс с холостым еще хотим пошаманить немножко, чтобы он более ровный был на спорте. Но там придется, скорее всего, я думаю, приоткрыть нам дроселек немного, ну, попытаемся, в общем, что-нибудь сделать. М? Ну? налево доедем да, сюда. Да не, можно в центр туда прямо. Не, ну, то есть направо? Не, не, прямо едем. Ну, как, а, ну да, налево, налево да, да, да, да, через это, если по Марсовому, то да, туда налево и через Невский пересечен, туда куда-нибудь поедем чтобы выкатать более правильно все. Ну вот, и я обработаю, соответственно, эти логи, наложу все это дело на прошивку уже не обкаточную, а ту, на которой будем ездить. Ну и проверим, само собой, как она будет, ну, должна, по идее, гораздо лучше. Сейчас основу нам вот это в ВЕ выкатать. И а после А потом, ну сегодня уже не будем. С фазиками я там помучу, потому что мне надо изучить будет логи на данный момент то, что мы накопили, а потом вот посидеть уже их обработать дома. Ну, время нужно для анализа. В общем, как такого Хрена такие, блин, ездить Хрен пойми, как, блин. Ну, у нас еще погодка такая, блин, не, не тепло. Кстати, поменяется. Нет, это. ничего не меняется, потому что там будут коррекции все по температуре и да и не только Ну я думаю прямо поедем mm -hmm. Пересечен там Невский Ну в принципе как бы все хорошо Чуть попозже я наверное еще поснимаю Ну вот, ребят, мы уже накатали пока, Тут еще были заморочки с Решатом решали Все-таки он на связь вышел и сделали так, чтобы обработались у нас логи нормально и ну, данные внесли в общем по объемной эффективности там сильно не гони за перекрестком вот тот дальний видишь пешеходник если видишь за ним камера и, ну то есть больше долбили здесь сидели с этими логами то есть но ну, ладно решат вышел помог все как бы сделали пересчитали вроде Закинули сейчас на нормальную версию прошивки и вот едем по району прокатиться, чтобы проверить э, уже на э, ну, На нормальной прошивке именно с ускорнасосами, с нормальными смесями и всем остальным. Но тут некие какие-то у нас заморочки после запуска было, но я не знаю, потом последим и порешаем там аккуратнее пешеходники. Тоже народ бывает выскакивает прям непонятно иногда. Тут еще вечно автобусы стоят, еще что-то собака только. ну вот и в общем какая-то заморочка у нас странная на... холостом была после запуска сейчас покатается я думаю что посмотрим и... такой прям... а? да, так хорошо едет ну сейчас видишь тогда у нас обкаточная сам понимаешь прошивка была она не позволяла там смесь везде 14 7 налево именно как бы тут кор коробка не трогнула 14,7, а здесь смесь как бы ускор ускоронасоса, ну то есть доп. топлива работает здесь особо не гони, тут да, я... пешеходников очень много, Ух... и там они как-то шляются вообще непонятно ну то есть по-другому сейчас стало да, как-то прям резвее что ли ну надо мерить, надо телеметрии ну, телеметрии, да. да, у меня есть, но я говорю надо дождаться, когда вот тепло прям будет, асфальт теплый, сухо и... Mm -hmm. потому что асфальт теплый, резина теплая, это все-таки другой зацеп, и по-другому он совершенно будет показания совершенно другие будут странно у нас как-то темно вроде еще 8 нету, но что-то темновато стало погода такая ну без 15 тут особо не гони там потому что пешеходник один пешеходник второй. и а дальше уже прямая будет вот там можно зажечь ну, с холостым поразбирались, чтобы он поровнее работал Немного там фазик, но я так на шару пока сделал это Ну, в дальнейшем я хочу это доработать именно потом фазик Сейчас самое главное, чтобы смеси попадали А фазик уже опосля будем Ну, отклик очень приятный И она прям так, блин, дубасит Линейно и эластично Ну да, наполнение реально Если объемную эффективность посмотреть То наполнение реально у нас там так нормально выросло На высоких оборотах здесь ну, вот здесь порядка 610 миллиграмма И сейчас налево нам надо будет. Ну, а с фазиком здесь вот налево. С фазиком, соответственно, потом поковыряем. Сейчас мне надо будет все вот эти данные, которые я получил, куча ну, логов, обработать все это дело и прикинуть, что и как. соответственно внесу данные в прошивочку здесь в средний ряд сюда вставай и прямо внесу потом посижу дома, потому что сейчас уже поздно мы тут на шару все очень быстро как-то у нас происходило, мы катались, тут ничего не получалось, то Экуджедай выкобенился Тут вот пока связались с решатом, пока он это все решил ну времени уже просто нету на это на все, а в дальнейшем я думаю ты подъедешь потом еще когда там время будет ну и На будем фазик, и заодно я обработанную прошивку более точно закину. Сто процентов веселее. Прям блин, вообще здорово Ну она как так это. Я говорю, еще два человека, тяжелые колеса. То есть если поставить нормальную ковку, я один и прям вообще повторяю. Да? По секунду пока, конечно, рано говорить, но мне кажется, Ну, уже она... по мерам чувствуется да. сама вот эта линейность, да, эластичность да, да. именно. Да даже если там по секундам чуть-чуть там и убавилось, то она хотя бы приятнее стала ехать как-то более Комфортно прогнозируемо. Комфортно и прогнозированно, да. Ну фазик, естественно, там много решает. <музык> Это особо не гони, там за пятеркой уже мы приехали. <музык> да. да. Ну сейчас э -э -э, все отключу тогда и э -э -э, на сегодня, в общем-то, я думаю, что все. На данный момент кстати еще один человек интересовался как у нас срез этот поедет uh -huh. здесь с района у нее тоже веста спорт и ему было очень интересно и если он решится поставить тоже то uh -huh. будет очень интересно посмотреть как бы две машины сразу Сток же быть, да скорее. можно вначале логи стоковые собрать а потом уже не стоковые Тогда хотя бы был бы точно смысл ну понятно либо насколько он там дает не дает ну, слушай, разница и так видна ну, по логам, знаю. потому что она, ну, нормальная. Так что не забываем, в общем-то, сходить по ссылочке вот там на под видео, то, что у меня, на контакты и на драйв. Ну, соответственно, подписываемся, ставим колокольчик, чтобы оповещение приходило. Ну и лайки. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Счастливо.